Прекрасная печенюшка, которая где же она у нас была изготовлена. Хранить в сухом прохладном месте. Сильно ее не поносишь. Ну сделана она в Москве по германской технологии. Печенюха в клетках с молочной начинкой. Хороший молочный вкус. Классный продукт. Где даже есть шоколад? но маловато. В следующий раз нужно будет прикупить таких две. Особо ее не поносишь в рюкзаке, потому что ее нужно хранить в прохладном месте, с нугой ореховой, с какао. Она и с шоколадным вкусом. Прослойка такая молочная, нежная, классная, но лучше и брать две. 175 килокалорий Вместе с кофе это маловато для хорошего ужина надо хотя бы где-то 300 320 но тем не менее домой уже добежать успеем так что как то так вот такой вот мини жороб был сегодня ужин Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.